С вами Андрюлик. Сегодня я вам покажу, как добавить свой трек с обложкой в свою карточку музыканта на все площадки. Поехали! Для начала, чтобы добавить свой трек на все площадки, необходимо знать платформы, на которых это можно сделать. Для того, чтобы добавить свой трек на все площадки, нужно иметь при себе первое это обложку и второе это трек. Существует множество сервисов, которые выкладывают музыку на все площадки, их называют дистрибьюторами. Я вам сейчас расскажу три дистрибьютора, которые популярны в СНГ и в России, и покажу, как я пользуюсь сам, чем пользуюсь и как это все настроить. Поехали! Мы уже едем. В общем, первый сайт это FreshTunes, вот здесь, собственно, бесплатный сайт. Um, тут все просто как бы Вот FreshTunes есть Второй сайт это OneRPM, тоже бесплатный И тоже тут все как бы просто И очень Очень просто Но есть минус в этих двух площадках То, что Техподдержка действует очень долго, и ваш трек просто могут не одобрить по каким-то непонятным правилам. Но есть и третий сайт, это Сферум. Здесь все очень просто, это российский сервис. Тут есть дистрибьюторы, тут работают множество популярных артистов. Это Зиверт, Мачете, XTV, Текила, Мохито, Онино. И из них всех я знаю только двух. И я сам работаю на этом сайте, я сотрудничаю с этим сайтом. Я выкладываю здесь свои треки. То есть я сейчас вам покажу, как добавить свой трек полностью с нуля под неизвестным аккаунтом. Я вам все подробненько расскажу именно на этом сайте, на сферу. Но! Есть одно но. Этот сайт платный, 500 рублей за один трек придется все-таки платить. Но! Здесь действует поддержка ВКонтакте, это очень удобно и все очень быстро вам отвечают по всем вопросам. Просто м -м -м, вот за техподдержку именно я и выбрал этот сервис, потому что иногда возникает множество вопросов, но ответ ждать две недели не особо хочется. Поэтому я вам предлагаю именно этот сервис. Но, что же еще я вам хочу сказать, то, что здесь треки и обложки вы выбираете сами, и сами тут не надо ждать никакого одобрения, вы просто выкладываете и все. Для того, чтобы выложить свой трек, необходимо войти в личный кабинет. Я уже вошел в свой личный кабинет, я вошел через ВКонтакте, и вот мы можем видеть здесь два моих трека, это Дисней Карантин и как раз, то есть тут все максимально просто. Для того, чтобы загрузить свой первый трек, необходимо перейти в раздел Дистрибуция и здесь нажать на плюсик. Далее сингл, ну либо альбом EP, если выкладываете альбом. Тут требования к материалу, тут все расписано, в общем обложки, обложка от полторы тысячи на полторы тысячи пикселей. Но если у вас нету какой-нибудь крутой обложки, кстати, обложки с интернета брать нельзя, потому что это нарушение авторских прав другого персонажа. Если у вас нету обложки, тогда вы можете обратиться ко мне в группу ВКонтакте за обложкой, я делаю обложки на заказ. Вот примеры работ, которые я уже сделал. И вы можете мне написать, и мы с вами начнем сотрудничать по обложкам Круто, круто, цена недорого Поэтому пишите, я вас жду в своей группе ВКонтакте Также здесь написано, куда загружаются все релизы Boom, VK Music, ВКонтакте, Apple Music, Яндекс.Музыка и так далее Все популярные сервисы Как происходят выплаты? Вот раз в полгода Раз в полгода это единственный минус И также не загружают инструменталы, каверы, ремиксы, треки без наличия прав на музыку и релизы от несовершеннолетних без согласия родителей У меня нет согласия от родителей, я сделал все сам И условия загрузки просто вот здесь Давайте перейдем к настройке Выберем сингл, и вот здесь появляется календарь, который мы с вами смотрим Вот это цена срочной загрузки, это 3 дня, 2000 рублей 1000 рублей это цена менее срочной загрузки Но уже если мы будем ждать неделю, то здесь цена уже будет 500 рублей на все даты вот. Ранее этот сервис был бесплатным, но после карантина, как я понял, он немножко обеднел и теперь берет 500 рублей за каждую загрузку своего трека. Ну, вот давайте, допустим, выберем на ближайшую дату, 4 февраля. Мы загружаем обложку. Давайте, например, я загружу вот эту вот обложку. Это я тоже сделал сам. И трек мы выберем с вами. Мой трек как раз, просто как пример. Еще обязательным условием это то, что нужно выкладывать свои треки в WAV-формате. Потому что качество там намного лучше. И просто это такой вот международный принятый формат. Далее мы нажимаем «Далее». Теперь мы пишем тут исполнителя. Допустим... Я напишу свой псевдоним Андрюлик и название трека э, как раз. Все, мы нажимаем «Далее». Далее мы выбираем жанр композиции. Я советую брать хип-хоп-рэп. «Наличие мата» да нет или клин тут есть. Выбираете тоже, но, допустим, нету. Отрезок в TikTok. Вы здесь ставите тайм-коды с какой по какую секунду. То есть, допустим, с 0.15 по 0.30. И этот сервис дистрибутирует ваш трек в TikTok. Вы представляете, насколько здесь все удобно? Apple ID. Как взять Apple ID? Если у вас нет карточки музыканта, тогда не трогайте эти поля Apple и Spotify ID, потому что вы их просто не найдете. Но лучше по поводу TikTok я бы вам советовал просто указывать трек, с какого момента его загружать. Например, какой-то у вас там хук есть, классный, вы там ставите, не знаю, минута 35 просто. И все. И там дальше уже с этого момента будет начало трека в TikTok. То есть ну все, нажимаем далее, автор музыки, допустим Пишите свои данные, воно, потом текст Вы пишете просто Ну пишите свой текст, там, чтобы был оформлен Красиво, грамматически и правильно Лучше проверить на орфографии Все, все площадки, дальше эм, И вы здесь просто Указываете, принимаю условия оферты Примерная дистрибьюция лучше не трогать, потому что там может заниматься плата дополнительная. Вот. Промокод. Вы можете воспользоваться моим промокодом и получить небольшую скидочку. Я вам оставлю его в описании, если вдруг вы захотите воспользоваться данным сервисом. Но, есть одно но Чтобы ваш трек выложили, необходимо иметь полные права на бит Либо же эксклюзив rights Где их взять? Первое, либо вы пишете биты самостоятельно И у вас все права принадлежат вам Вы выкладываете свой трек с вашими правами Б, либо вы заказываете эксклюзивные биты в моей группе ВКонтакте Там же я делаю и обложки Вы можете посмотреть мой каталог битов в моей группе ВКонтакте Ссылочку я оставлю в описании на мою группу Смотрите, пишите мне в сообщения Я с вами все обсужу И если вам понравится мои работы Тогда мы будем с вами сотрудничать И также я делаю биты под ключ Это значит, что я просто, вы мне пишете, Андрюлик, сделай мне крутой бит Я такой, окей, жанр, идея Вы мне все расписываете подробно Я вам все пишу и уже в течение этого же дня Я вам скидываю демку То есть я работаю очень быстро И я хочу помочь вам всем максимально Цены, ну просто вот по сравнению с остальными битами Просто вот изумительная цена За всеми вопросами обращайтесь ко мне в группу ВКонтакте Я вас всех жду нажимаете подтвердить и дальше переходите в дистрибуцию и здесь будет вот например здесь будет оплатить 500 рублей вы нажимаете и оплачиваете любым удобным вам способом но есть одно но также при загрузке при начале работы с этим сервисом вас потребует написать гарантийное письмо подписать его чтобы его подписать вы обращаетесь вот сюда тут есть группа ВКонтакте пишите от своего лица здравствуйте можно составить договор лицензионное соглашение Здравствуйте, получили ваш релиз и вот здесь вот вам будут, вам вам документ, который вы будете обязаны прочитать и подписать, поэтому читайте внимательно и читайте, что подписываете чтобы потом не было никаких проблем. После того, как вы выложили свой трек, и уже прошла эта неделя, допустим, сегодня 4 февраля, и треки выкладываются на все площадки в ночь с 3 на 4. Получается, что в 12 ночи по московскому времени 4 февраля будет уже ваш трек на всех площадках. Создается вот ваша карточка музыканта, создается, да, которую я уже показывал, как оформить в прошлом видео. И э, создается ваш плейлист, ваши треки. Вот, то есть тут уже есть картинка. И если мы, допустим, включим мой трек, то здесь появится картинка, и мы сможем его прослушать спокойно. И при переходе на, мою, на мое имя появится моя красивая, оформленная карточка музыки. На этом все, что я хотел вам сказать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы ждать еще больше классного контента. Пишите мне в комментариях, какие идеи для роликов есть у вас, чтобы я почитал. Я на все комментарии читаю и пытаюсь на все отвечать, если они действительно интересны. Если есть более подробные вопросы лично ко мне, то обращайтесь ко мне в группу ВКонтакте. Там я отвечаю быстро на все вопросы и хочу максимально вам помочь именно там. Поэтому жду вас там, пишите мне везде, где только можете. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!